Добрый день! У нас в студии Леон Мазин. Мы продолжаем обсуждать разные вопросы, касающиеся веры, касающиеся мессианских общин, как в Израиле, так и за рубежом. Леон, вот в общине, возвращенной на Сион, в Хайфе, трудно ли стать частью этой общины? Что для этого нужно? Можно ли быть дистанционно частью общины? Ну и, соответственно, какие есть правила входа, каковы правила выхода? Михаил, вопрос, этот, наверное, реакция на пандемию, когда многие люди присоединились к нашему онлайну через нужду, что они были лишены общения и стали частью, это правда, что наш онлайн-бродкастинг подскочил в разы после того, как началась пандемия. Во-первых, у нас уже достаточно давно есть так называемое реальное членство. То есть, не все, то есть все могут прийти, но не все являются членами общины, реально членами, частью общины, и не ко всем на определенном этапе наша старейшинская группа или группа служителей э, взаимодействует так как э, с членами то есть с членами есть определенные больше обязательств разумеется мы вначале никого насильно не принимаем и каждый вообще кто новый хочет прийти обычно мы говорим хотя бы полгода побудь посмотри может быть это вообще не для себя после этого он заполняет анкету и обычно мы не говорим нет если человек перешел с другой общины что-то и там все мирно и и спокойно и за ним не, не, не, не тянется кровавый шлейф то естественно мы говорим да если есть какие-то проблемы дисциплинарные выгнали человека мы говорим окей иди примирить сначала там будем решать вопрос часто мы с такими вот вопросами не сталкиваемся то есть люди нормально приходят и проходят и остаются членами у нас нет какого-то ЕДИНОГО обучающего процесса для новоприбывших, чтобы они вот прошли какую-то школу молодого бойца, и вот только так понимали. Я вообще ценю разное мнение, лично я и все наши старейшины, такого же мнения, разное мнение, кроме некоторых базовых вещей. В нашем случае одна из базовых вещей призвание еврейского народа и образ жизни Израиля. Потому что если сюда придет человек, никто, конечно, ему холодильник не пойдет проверять, мы говорим, естественно, с частью, как мы, ну, от свиньи откажись точно, если он вдруг ее ел, потому что из диаспоры люди приезжают с разными диетическими предпочтениями. Онлайн-мембership или э, членство через интернет. Мы столкнулись с этой ситуацией только во времена короны. До этого у нас, ну, были какие-то люди индивидуальные, которые, ну, даже э, какой-то поддержку для общины, там пожертвования, пожертвования какие-то, какие не хочу говорить слово «десятины», некоторых это обижает, пожертвования какие-то, и это поддерживает нас как служение. И они говорили, у нас нет другой общины, таких были единицы до пандемии. После пандемии это стало более насущным. Но эти люди, которые онлайн, должны понимать, что они не получат все равно такого внимание, как я могу с человеком посидеть. Всей или... полноты общения. Да, да. Это невозможно. Просто невозможно. И даже я иной раз, ну, как бы, и не, не членом люди пишут мне какие-то письма, говорят, помоги, подскажи, звонят. И я пытаюсь помочь, насколько я могу, но это всегда очень ограничено. Поэтому всегда хорошо иметь какую-то группу, какое-то старшинство в там, где ты живешь, потому что в таком случае тебя могут, по крайней мере, добрым советом, направить, поняв ситуацию значительно лучше, чем на расстоянии. Но да, у нас сейчас это есть. Люди ничего не заполняют, но пишут, я хочу быть членом общины, я только с вами имею или через вас имею общение. И иной раз они задают вопросы, на которые мне приходится отвечать, потому что онлайн-членством, ну, как бы я один пока только занимаюсь, у нас нету дополнительной инфраструктуры для этого. Ну, вот как-то так. А к чему обе ну, мы помним все там, пионерскую организацию многие помнят и там торжественно клянусь там делал. вот э, член общины член общины в нашем уставе прописано что мы должны уважать членов общины должны правильно взаим взаимоотноситься с ними должны правильно взаимоотноситься с внешними тоже должны участвовать в мероприятиях общины и соответственно община или лидерство общины имеет определенные обязательства по отношению к этим людям в случае, во-первых, наставлять словом, во-вторых, принимать участие в решении каких-то внутренних, семейных и прочих проблем, и просто становиться частью. Опять-таки, мы живем в современном мире, и когда ну вот мы про такие вещи говорим, мне сразу вспоминается, как скажем, лет так 50, и это мне рассказывали, я этому свидетелям не был, пастор мог постучать э, члену собрания, э, там, ночью, с... за... не ночью, там, в 8-9 часов, сказать, шалом, я пришел, там, здравствуйте, я пришел, давайте раскрывайте все свои карты. Ну, сейчас такого тоже не принято, обычно звонят, люди успевают все, все, спрят... все спрятать. Я шучу, конечно, но все-таки мы как... Руководство общины, и это в нашем уставе там есть, имеем право прокомментировать, посоветовать, настоять. И человек по уставу должен починить. Если, если там есть какая-то проблема, да, грех, что-то такое серьезное, мы хотим вмешиваться и влиять. Э часто ли мы это используем? Другой вопрос. Очень редко. Ну и ничего естественно там тайного, каких-то там тайных знаков, тайных, там, это не тайное общество. О, да. Очень хотелось бы, но, но, да, но, да, но, да. Но, но к сожалению нету нет. То есть элементов секты мы не придерживаемся и я очень искренне верю, сектой не являемся. Я, повторюсь, даже какого-то, то есть кроме каких-нибудь четырех-пяти теологических заявлений которые, ну, наверное, и так актуальны для каждого верующего, мы больше ничего не просим, потому что лично я, наше лидерство, все лидеры, то есть наша вся группа старейшин, это и Дима, и Цхак, и Женя, и я, мы все придерживаемся того, что люди должны воспринимать открыто. И многие люди приходят к нам в сообщение и говорят, вот я понял это место так. Нормально? Если... То есть Если... есть Если... степень да? свободы? Конечно, конечно. Спасибо, ну думаю увидимся скоро, вскоре снова.